Смотри, сланцы какие хорошие. Один. Вау! -то, блин, Сколько лет, где-то Толя, этой лодки? Ну? Не Руль тянет, прямо невозможно, и все. Вот на а я, видите, как сдвинул его. Но без защиты нормально. Сейчас я этот поправил плавничок. Нормально. Вы поняли? На воде считает. На винтом. Я отломал, блин. А? Только отломал. Блин. Зачем? Ну как зачем? Мы, мы когда на зацеп сели, в мотор, короче, заехал сеть. Я ему говорю, стой, он скорость включил, но еще скобу зажувала и все, и тэннино. Отломал плавник. Сними у него, это еще по весне было. Сними у него. И, ну и что то что не подходит? Давай, давай, толкаем его, что -то. Да поехал туда. День день еду, шапка на голову не лазь. сюда еще шапку то включу. Да я ехал до головы. Шапку снимаю, варежка лежит в этой в шапке. А я ее тяну, тяну, там все. А что? кто это сам? Я. Да, да, да. Я поехал получается, ну как сел, я на, на, на лизунах, на лесу, да, да. На, лежу, на, на лесу, типа, вот здесь вот, ну короче, я пробовал, пробовал, ничего не буду, я сейчас ничего не делал, да. поехал, поехал, а Максим, брат, поехал, Максиму, Егор, не останавливайся, езжай, и мало ли что, и что это, потому что ты там еще что-нибудь начнешь изображать, еще там улетит бензин и сами с ними его ничего ну, не придумываешь. Давай, давай. Тущай стоит. Так, бак тут Да, бабки. Бак тут я еще думал, а может, вин резину... собрал там дороже, я Я думал, может быть, она еще побыстрее, попросит свою и Да, ну, нет. Это она просто ходит. Шумки. Иди! Иди! Иди! Где мой-то, блин, якорь, а? Так, в курсе, да, вот у Калинина. Калинина в курсе, скоро. Начинается, что-то, блин. когда -то, вот, то как жива здесь, так и живет. Он не говорит ему, в общем, у Он этого. Вон, не, качество, не, он ну, нравится Он не нравится. А это что? Этот? Болтоход? Да, А что где этот? Ну, он снимает но. Чтобы не украли Да, да блин, да, никому не нужен Ничего. Ну, вот же. тот -то, да. Там что, говорит, нравится Он тяжелый, блин. Не знаю. Он тяжелый, очень. Ну, но... Три, два, взял? Нет? Оператор? <соспит> а -а -а. Матрица, да? <соспит> Оператор? Оператор? <соспит> У него руль посередине, по-моему, тут на буране, да? <соспит> <соспит> Сериал есть только в, в, в руках. Да, он все так. Оператор, убери камеру. <соспит> Оператор? Оператор, убери. У девяностика, ты видишь, что там, у девяностика со 115, там что-то это? там еще видишь, что будет, что там будет.